Всякие всевозможные органайзеры, цветочки и много-много-много всего. Поэтому оставайтесь, я вам все покажу. Купилась я вот такое для декора горшочек с цветочками, с розочками. Сделан горшочек из гипса, по-моему, выкрашен в белый цвет. Здесь приклеена вот такая вот забавная ленточка розовая. Очень женственно красиво смотрится на туалетном столике. Могу советовать. Потрясающего качества, великолепно выполнено. Даже вот эти вот зелененькие лепесточки от роз смотрятся, как будто они чуть-чуть подвяли, очень реалистично выглядит. Поэтому могу советовать. Похожий материал вот с этими цветочками, которые я уже показывала, такого желтого вот цвета, точно такой же материал, тоже они естественно смотрятся, И будут все думать, что они настоящие, потому что даже стебряки очень похожи, они гнутся вот так вот всевозможным образом, очень красивые цветы, И вот один материал, что это, что вот этот, ссылки я оставлю внизу на эти цветочки, посмотрите. Также я рискнула, купила вот такие вот розы, три розочки. Бутоны очень реалистично выглядят, прямо как настоящие, двухцветные такие, с переходом цвета. Стебельки, конечно, пластмассовые, внутри проволока. Гнутся они очень хорошо тоже, но они были очень на длинные ножки, я их подрезала, чтобы они мне влезли в вазочку. Поэтому тоже очень хорошие розочки. Для пробы взяла три. Не знаю, может быть, еще потом куплю. Но очень хороший, мне не понравились. Не пахнут они ничем, ничего. Замечательно. Приобрела я вот такой вот аналог резиночки Bubble. Она вот такая вот тянущаяся, как телефонный провод. Эта резинка замечательно держит волосы, не делает заломов, возвращается в свою первоначальную форму. Так же, как и оригинал. Так что я видела такую вот оригинальную резинку у моей у подруги такая же, она немного чуть-чуть потолще, но она ничем не отличается свойства у нее точно такие же. Эта резиночка напоминает мне заколку Аля Наталья Рейра, знаете такие ободки раньше очень модно были вот такого вот спирливидного образа, которые вот так вот зацеплялись. Что-то такой серии напоминает. Хорошая резинка, могу советовать альтернативу. Следующее, что я купила, это вот такой вот органайзер для путешествий. А здесь он на крючке, вот на таком вот. То есть вы можете его открыть и подвешивать куда-нибудь в ванной. Сложить туда свои принадлежности, шампуни какие-то, крема. Вот так это все выглядит. Здесь вот, значит, отдел на замочке есть один. Сеточка. Здесь тоже замочек с сеточкой. И здесь кармашки тоже есть. Очень здорово сделан, хорошего качества. Они есть в разных цветах. Все это дело вот так вот закрепляется, заполняете его и ложите в дорожную какую-то сумку свою. Очень компактно, все улазит. Замечательный гаргонайзер, хорошо пошит, хорошего качества. Купила я вот такую вот яркую розовую пленку, клеющуюся Она клеящаяся основе, эта вот бумага отклеивается. И можно обклеивать что-то. Она предназначена для фасадов, по-моему, там написано. Но можно использовать в разных целях. Я использовать буду для оформления своего туалетного столика внутри организовать. Все это в красивом виде, чтобы все это у меня было обклеивать. Вот такой вот пленочка буду. Единственное, что и много помята, пришла. Не думаю, что это все расправится. Думаю, не так страшно. И купила я вот такой вот набор разноцветных скотчей в виде кружева. Здесь сердечками, с цветочками, с бабочками. А можно использовать эти вот скотчи для различного декора, для скраббукинга, для оформления альбомов с фотографиями. Очень ярко, красиво смотрятся в виде кружев. Так вообще их очень огромный выбор. Купила я вот такой вот органайзер для сумок. Здесь вот раз, два, три, три отсека. И с этой стороны тоже три отсека. Влазит в каждую ячейку по две сумки где-то приблизительно. Если большая сумка, то одна сумка влазит. Очень удобно. Я освободила свою, очень тяжелую. Я освободила одну полку со своими сумками. У меня их два органайзера. То есть в каждую ячейку влазит где-то по две, ну, одну сумку, если она большая. То есть, считайте, сколько у вас сумок влезет. Это вешается на вешалку. Это здорово экономит место. Все сумки на виду у вас. Можно ложить не только туда сумки, но также можно ложить и, не знаю, какие-нибудь зонтики. На что хватит вашей фантазии. Так что очень удобная вещь. Хорошо пошитая. Мне она очень понравилась. Купила вот такую вот очень интересную игрушку, называется на Thinking Party, ручная жевательная резинка, магнитная жевательная резинка. Купила для ребенка, и муж у меня что-то увлекся этой игрушкой. Купила сразу две штучки. Очень забавно для детей, особенно для детей 4 и выше, даже для мужчин она увлекательная, занять себя, подурачиться, просто посмотреть, что будет происходить с этой резинкой. В составе, значит, здесь вот такой магнит, который тяжело прямо оттуда вытащить, потому что он очень сильно примагничивается. Вот такой вот магнитик квадратный. Дальше что здесь было? Здесь был вот такой вот пакетик. С вот этой самой резинкой зеленого цвета. Она. И здесь, вот в резинке магнит. Магнит россыпью, Знаете, такой песочек магнитный внутри. И идут вот таких вот еще два глазика, в упаковочке вот в этой, можно смотреть как этот магнит поглощается вот этой жевательной резинкой, очень забавная штука, у меня прям муж минут на 30 залип просто, смотрите вот несколько минут лежало, посмотрите что здесь произошло, от магнита здесь прям они магнитики дыбом встали, как иголочки, здесь какие-то пузырьки появились, в общем забавная штука, глаза куда-то провалились, очень интересная и занятная такая вещичка. Она совершенно не имеет запаха, но, естественно, лучше мыть после нее руки. В рот, естественно, ее нельзя брать, поэтому для маленьких детей не советую. А для подростков, для парней, для мужчин, для детей забавная штучка. Занимает минут на 30-40, это точно. Очень интересно за ней наблюдать, за этой жевательной резинкой. Можно излепить из нее все, что угодно. Она движется за счет того, что там магнит, это все шевелится. В общем, очень здорово, мне очень понравилось. Так что, если вам интересно, я сделаю отдельное видео и покажу, как это все работает. Так что пишите в комментариях, если вам интересно. Ну вот и все. Это все, что я хотела вам показать. Все, что я купила на сайте Алиэкспресс. До скорой встречи. Увидимся скоро. Ставьте лайки, если вам нравится это видео. Подписывайтесь на мой канал.